если они прошли оба этапа успешно, они будут зачислены на обучение по программам Яндекс-лицея. Лицей имени Лобачевского КФУ присоединился к проекту впервые. А иТ-лицей КФУ участвует в данной программе уже третий год. Компания Яндекс, которая нам помогает в виде материалов, в виде планов уроков, в виде конторных работ, мы получаем картину того,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 и она касается именно создания проектов. Проекты там довольно таки разнообразные. Вот это и бот в Телеграме, и там другие проекты, оконные приложения, игры на так называемый PAI-Game называется. Да. В конце обучения все школьники получат диплом об окончании четырехмодульного двухгодичного курса Яндекс-лицей. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Александр Юдин, Универньюз.